Они сказали, ты умрешь, посмотрев эту кассету. мы хотели пошутить. Help, Сейчас будет. Двоюмный, да. друзьяшки, и у. Извините, пожалуйста, вы не подскажете, гавайская смесь нужна? Да, покажите, пожалуйста. Это что? Это что такое? Это... Что такое? Дайте поспать! Дайте поспать, пожалуйста, женщина, не мешайте! Что это? Можно мне смесь заберу и уйду я? Шуть такое. Ну, <смех> Нам полиция! Э, вызовут, слышь, открывай, как? слышь. Собираешься да, что ли? Я пойду полицию вызову. Слышь, парень, слышь, вылази отсюда. Wait, wait, wait, wait. Подходи к Баксику, поздоровайся. Нельзя! нельзя! Нельзя! Это пауэ-ренджи! Все нормально! Эх! Нормально получилось! Баксик очень не понравится пау-рейнджер. Да, <laughs> Ты Ты Ты Это как в анекдоте Приходит мужик один к другому Петрович помнишь у тебя зимой Жена пропала Да, У меня две новости Плохая и хорошая Давай плохую Мы ее нашли В реке утонула. О, хорошая. Мы с нее ведро раков сняли. Надо, партия. Надо.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 Webinars. Наркомания не наше изобретение, алкоголизм наше. Мы с русскими тут от одного древа растем. Oh Viva, Mexico. Viva Mexico! Viva Mexico! Oh my God! Viva Mexico! Camaradas! Mary Jane Yo, what the fuck? <laughs> <laughs> Недавно вот телефончик отжали. Ну я ему такой, и пацанчик дай позвонить. Ну он типа, не дам. Ну я ствол достаю. Потом этой хреновиной хрясиму ему по роже. Сразу отдал. Спецназ хули. Вот раньше были костюмы, а гого, -го. А сейчас, вы только гляньте вот. Тут вот лямки какие-то, я же в этом ничего не понимаю. Могу вот по спине ёбнуть, хуяк нах. Куда все это сувать? Нахрен оно нужно? Ну сделают же блять. Как же это собирается? Слышь, Вась? А куда эту хуйню пихать? Да туда. Туда? Да не лезет она ни хрена. С каждым защитным комплектом идет вот такая замечательная и безопасная голова. В случае, если основная выходит из строя, ее можно быстро заменить и продолжить выполнение операции. Sorry. Don't worry about it. Родился в Москве в семидесятом на краю города. Мачарану ударило в голову. Четыре активно ругался матом в детском саду девочки. Впер...